Всем привет! Две квартиры на Бытхе, есть своя парковка. Многие из вас видели эти квартиры, но я считаю не лишним напомнить про них. Вот так выглядит сам дом. Территория закрытая. Давайте, наверное, сначала покажу квартиру, которая без ремонта. И после покажу квартиру с ремонтом со своим парковочным местом. Вот так выглядит входная группа. Так как тут делают ремонты, соответственно, мебель накрыта пледиком. Дом трехэтажный. Статус квартира. Все коммуникации центральные в доме газ то бишь двухконтурный газовый котел соответственно коммунальные платежи будут минимальными значит смотрим квартиру в черновой отделке она по низу 62 метра угловая три окна это значит Неплохо планируется. Так, давайте еще покажу. То есть, раз комната, два комната и три комната. Есть балкон. Это с таким видом. Эта стройка скоро закончится. И глазу будет более приятно. Видно небольшую полоску моря с балкона. Очень хорошие стеклопакеты. Давайте поднимемся на второй этаж. Это будет являться бонусом. 62 плюс 62. Получится общая площадь. Эта терраса, в документах ее нет. Сделана очень хорошая гидроизоляция. То есть, как сделали соседи. Вот отсюда море, конечно, получше видно. Вот. Смотрите, как сделали соседи. Вот тут за стеклами кухня, а там дальше терраса. Точно так же можно сделать и тут. Потребуется, конечно, определенное вложения. Здесь делается вот тут навесик. И, как говорится, дизайнеру... Нет границ для фантазии, что здесь можно изобразить. Изобразить здесь можно много чего. Вот как сделали другие соседи. Чудесный вид. Ну вот. Как-то так. Обязательно в ближайшее время покажу квартиру своих подписчиков, которые из Астрахани. Только сейчас с ними разговаривал. Ремонт они уже доделали. А, привезут мебель. И, скорее всего, я покажу вам их квартиру. Она чуть побольше, 78 метров, но принцип такой же. Вот, ну что, теперь пойдем, покажу вам квартиру с ремонтом и со своим парковочным местом. Красиво все здесь. Тихо, спокойно. То есть у вас будет пульт, отворот. Вы заехали. Вот тут будет ваше парковочное место. Соседи пока ставят, так как тут никто не живет. То есть припарковались и зашли в свою квартиру. Общая площадь 36,4, без учета балконов. То есть вот такая кухонная зона. Кухня-гостиная, назовем ее. Здесь 18 небольших метров. Теплые полы. Абсолютно новый ремонт. Стол даже, смотрите, вписался. Этот стол есть временный, но я его, в принципе, смогу здесь оставить. Вот теплые полы. Это мой стол, просто он не устроил меня по дизайну. Я его пока сюда перевез. Санузел совмещенный, водонагреватель. Здесь тоже теплые полы, место под, под стиральную машинку. Вот так еще, давайте покажу. Балкон, не балкон, не знаю, как его назвать, террасочка. Вот Здесь все тогда делали. Вот. Это капитальное строение. Вот тут можно немного облагородить. На этот участок пока нет заезда. Ну, ладно, это совсем другая история. Это место тоже ваше. Вот там дверца. Не знаю, что тут можно хранить, но как-то можно использовать. Бетонное перекрытие монолитное. Это, кстати, зона ТВ, можно включить свет, поднимаемся на второй этаж. Вот, это все монолит. Значит, вот такой вид будет. И это зона спальни. Можно повесить телевизор, кровать. В общем, будет прикольно. Это практически низ Бытхи. Еду сейчас вот по улице Дивноморская. Здесь Сбербанк, спортзал. Там салон красоты. Всевозможные тут пекарни, аптеки и так далее. В общем, вот до улицы Дивноморская от этого дома идти буквально несколько минут. Несколько путей есть выхода к этой. Улицы, вот там Белый дворец, можно и туда выйти. Вот автобусная остановка здесь. Рядом санаторий Металлург, где есть бассейн с морской водой. До моря буквально 10-15 минут можно вот и на эту дорогу выйти. В общем, расположение очень удачное. И из горок только вот это. Небольшая, на мой взгляд, она очень даже пологая. С правой стороны санаторий Металлург. Повторюсь, до моря здесь 15 минут пешком. Вот мы выехали практически на аккуратный проспект. Значит, та квартира, которая без ремонта, стоимость ее на сегодняшний день 15 миллионов. Та, которая с ремонтом, она имеет статус «нежилое». То есть без прописки можно перевести в «жилое». Будет стоить где-то 500 тысяч. Вот в таком состоянии, как сейчас, с своим парковочным местом, квартира стоит 5 миллионов 200 тысяч. Если вы поделите 5 миллионов 200 тысяч на 36,4 четыре то получите на мой взгляд смешную стоимость так как цены растут как на дрожжах тут выходит готовое с ремонтом по цене даже ниже стройки в общем готов ответить на все вопросы по телефону который появится на ваших экранах подписывайтесь на канал если до сих пор этого не сделали в инстаграм. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.